Итак, все началось с золотой коробки, какие радости принесет нам день. Следом поперло непрохождение урона. Это была огромная слонячая жопа, причем урон не проходил очень часто, и пердак горел, покидая земную орбиту. А динозавры продолжали раздавать лещей. Хищники жажвали крови. Шел конкретный отсос урона. Иногда это выглядело забавно, но очень быстро поднастых уебала. И когда из задницы пошел первый дым, захотелось взять огнетушитель и уебать по клавиатуре. Но так как эта игра уже давно ничем не удивляет, фейс был тверд как камень, и только глаза лезли из орбит, дабы не потерять концентрацию. И всю эту какофонию разбавили непрогружающиеся прицелы. Как говорится, добавили маслица в огонь. И этого потянуло на говно. совпадение. Не, не думаю. Ну раз так хочется.